Добрый день, господа! Кабинет министра Украины снова ввел норму, ну, опять же, своим постановлением, которая дает возможность, ну, видимо, возникла необходимость, проверки фактического места проживания внутренно перемещенных лиц. То есть, те, которые зарегистрировались через ДИЮ, ранее когда-то, или... Ну, не, это не имеет значения, когда, какой способ, а всех, кто имеет этот статус внутренне перемещенного лица. Вот. Для чего это делается? Ну, э, как указывают нам тот же кабинет министров, это для э, необходимости уточнить, действительно ли находится человек по указанным им адресе. То есть... Ну, я думаю, это такая история, что могла бы проверяться таким же образом, как и подача заявки на регистрацию внутренне перемещенного лица, как через DIV. да, то есть там через отправку своей геолокации подтверждается адрес, в принципе там поставить какой-то другой адрес возможности не было, поэтому я думаю, если бы была цель подтверждать именно местонахождение, то могли бы это сделать путем отправки какого-то уведомления на смартфон, да? ну тех людей, которые, к примеру, регистрировались через Дию, да? можно же их как-то их отсортировать, отправлять э, уведомления, и люди бы подтверждали там, в течение какого-то там промежутка времени, 15 минут, часа, в течение дня, свое местонахождение. Да. Э, как по примеру это делалось, например, с э, Див дома. Да, была такая программа, когда люди, те, которые в основном прибыли из стран распространения, Инфекции, так называемой, опасной. Они находились дома, оставили себе приложение, где дома и так называемая самоизоляция. Вот. То есть, можно было бы это все сделать таким же способом. То есть, диджитализированным, да, так называемым. Но все равно кабинет министров решил постановлением 1168 о внесении изменений в порядок предоставление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам от 14 октября этого года, внести эти изменения. И если во время такой проверки пеший, да сотрудники социальной защиты будут проверять, и если они не выявят дома человека, то человек на протяжении 10 дней должен будет явиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту пребывания на учете и пройти там опять идентификацию ну, предоставить наверное же документы правильно вот если на протяжении 10 дней переселенец так называемый не подтвердит свое место проживания или вот например не увидит это уведомление почему потому что ну куда это будет уведомление оставлять ну в почтовый ящик ну кто-то проверяет этот почтовый ящик ежедневно кто-то раз в неделю кто-то вообще туда не заглядывает вот кто-то оставит бумажку уведомление так называемое в дверях а мимо проходящий сосед из любопытства эту бумажку заберет и выбросит вот или она просто упадет на пол и уборщица его выметит да с мусором поэтому я бы сказал, тут такой, скорее всего, момент, мои, опять же, мысли, опять же, тут не прописано. Мне кажется, было бы вообще эффективнее, с точки зрения государства, да, проверять место проживания и заодно выдавать повестку в военкомат. Вот. Вот это было бы эффективно. Почему? Потому что, ну, раз внутреннее перемещенное лицо получает помощь от государства то наверное нужно направить его и на фронт да то есть тут какое-то рациональное зерно э, объяснение ходьбе вот этой вот бессмысленной проверкам э, ну, так если такое будет происходить то тут есть объяснение а бессмысленная ходьба ну я не знаю объяснение я не могу найти если это можно сделать диджитализированным способом, который, разработки которого, в принципе, можно применить из предыдущих э, применений, да, так сказать. Вот, э, опять же, перечень лиц, которых будут проверять, да, тоже это не всех касаться будет, а будет какой-то отдельный список по отдельному решению, опять же, начальника этого структурного отразделения. Вот, поэтому кто-то может попадет под эту проверку, кто-то не попадет. Много таких принятия решения субъективно. Да? Ну, что вы думаете по этому поводу? Всегда вы можете высказаться в комментариях, пишите свои вопросы, если у вас какие-то возникнут. Ссылку на соответствующее постановление я добавлю в описании к видео. Всего доброго!